приветствую всех у себя на канале сегодня у меня появилось немного свободного времени и я решил приготовить еще один рецепт творожных сырников у меня на канале уже есть один рецепт с более мягким творогом но сейчас я сделаю с другим посмотрим что из этого получится поехали Ну, приступим к приготовлению теста Значит, для рецепта я взял творог вот такого плана, 2,5%. Выше 5% я не рекомендую брать, так как сырники у вас потом в сковороде просто-напросто потекут. Понадобится буквально одно куриное яйцо. Столовая ложка сахара. Кто любит более сладкие сырники, может добавить сахару себе больше. Но так как я предпочитаю сырники с брусичным вареньем, то мне лично, мне, сахара будет за глаза. Понадобится полторы столовые ложки маной крупы. Манную крупу я беру мягкого помола, а не жесткого. Зернистость муки чем меньше, тем лучше. Ну и понадобится щепотка соли, но это не обязательно. Масло растительное, масло сливочное само собой разумеется. И понадобится немного пшеничной муки. Творог или творог. В различных регионах России говорят по-разному, поэтому определяйте это для себя сами. Я творог немного разомну. так значит вбиваем яйцо сразу добавляю сахар добавляю щепотку соли добавляю манную крупу и все тщательно перемешиваю ну и к этой массе добавляю творог и также перемешиваю в сито я отправляю бумажное полотенце и сюда же я отправляю мою готовую массу накрываю пищевой пленкой отправляю в холодильник сейчас вечер и выпекать сырники я буду только утром мне нужно просто напаса чтобы манка стала мягче чтобы она разбухла почему я сделал на бумажную салфетку ну чтобы вся лишняя влага с творога у меня ушла ну наступил следующий день и я теперь начинаю формировать сырники Сковороду я включил из 9 возможных на троечку и накрою ее крышкой, и она будет у меня прогреваться примерно минут 7. Так, ну а я мою руки и начинаю формировать сырники. Так, ну ручки я предварительно помыл, так что, чтобы не было разговоров. Творожная масса у меня простояла всю ночь, теперь она уже готова. В осталось немного жидкости, совсем чуть-чуть, но нам это совершенно не помешает. Присыплем поверхность немного мукой и сформируем вот такую вот колбаску. Из этой массы я сформирую 8 штук. Делаю я это очень просто. Пополам, еще раз пополам, то есть на 8 равных частей. Сформированные сырники я буду выкладывать на пекарскую бумагу. Это я делаю для того, чтобы просто-напросто они у меня не слиплись. Присыпаю поверхность опять немного мукой и обволакиваю сырники так, чтобы они у меня не клеились. Формировать сырники можно точно так же при помощи вот такого кольца, но это не обязательно. У кого-то оно есть, а у многих, я больше чем уверен, его просто-напросто нет. И если у вас творог будет влажный, то... Такое кольцо вам не понадобится, потому что творог будет постоянно приклеиваться к рабочей поверхности. Вот то, что я имел в виду. Видите, как только немного мука впиталась, все, сырник начинает прилипать к поверхности. Ну вот, сырники готовы. Приступаем к их выпечке. Сковорода разогрелась. Добавляю немного растительного масла. И немного сливочного. Обратите внимание, насколько горячая у меня сковородка. То есть масло шипит не очень сильно. Нам больше и не нужно. Ну и выкладываю сырники в сковороду. В дальнейшем я их выпекать в духовке уже не буду, поэтому я накрою крышкой, тогда они у меня приготовятся за один раз. Но это, как говорится, на любителя, кто как любит. Мне нравится так. Так, сырники с одной стороны обжарились, я их переворачиваю. Аккуратно двумя вилочками, чтобы не поцарапать сковородку. Ну, вид довольно презентабельный, с учетом того, что я готовлю именно поэтому своему рецепту во второй раз. В принципе, я мало что изменил от того рецепта, который я использовал. Единственное, что я вместо муки добавил манную крупу. Ну и порог, естественно, совершенно другой. Ну и манной крупы я добавил немного больше. То есть вместо одной ложки у меня в этом рецепте полторы ложки. Но выглядит вполне достойно. Опять накрываю крышкой и пеку дальше. Да, чего я не добавляю в сырники, но это лично я не добавляю. Ванильную инсенцию или ваниль. Это по желанию. Так, сырники готовы. Я их перекладываю на бумажную салфетку. Очень аккуратно, как так сырники в данный момент очень уязвимы. Они у вас просто могут рассыпаться, поэтому аккуратненько снимайте лопаточкой. Так, ну, так как я еще не завтракал, то я сразу 4 отправлю к себе в тарелку. Я добавлю себе немного брусничного варенья и добавлю немного сметаны. Ну, вот такой легкий, простой завтрак. Значит, друзья, если вам понравилось это видео, делитесь с ним в комментариях со своими друзьями. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.